Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришли многоразовые пауэрбанки. Единственное, на небольшое количество миллиампер часов. Все зависит от того, какой вы аккумулятор будете использовать по емкости. А в данном случае используется аккумулятор 12650. Так вот, у него емкость начинается от 1500 миллиампер часов до 3000.

400 миллиампер часов и больше не может быть поэтому исходя из этих значений и рассчитывай для каких целей берете данные многоразовые power данные power пришли вот в таком виде за исключением как обычно серого пакета достаточного, и представляет из себя следующее

Пауэрбанка, достаточно дешевый, сумма где-то 100 рублей, плюс-минус 20 рублей с учетом доставки. И туда помещается, как вы понимаете, один аккумулятор типа 18650

данный аккумулятор я взял для одного устройства которое рассмотрим чуть позже а конкретно в следующем видео то есть в настоящее время я продемонстрирую возможности данного пауэрбанка кстати формула достаточно простая если у нас максимально что может взять данное устройство это 3400 мАч делите на то устройство которое вы хотите зарядить а именно на также на мАч часы.

Например на 3000 и делите на коэффициент, который учитывает потери в общем с запасом на полтора. И в результате вы получаете долю сколько у вас отдаст аккумулятор емкостью 3400 вашему устройству. устройстве. на сто процентов будет соответственно в процентном соотношении. Потому что КПД данных устройств наверняка где-то 65 до 85% там, с учетом

потери и тому подобное как он у вас будет заряжен потому что тоже со временем происходит потери заряда так что из себя представляет данный powerbank по сути он состоит из нескольких частей основная часть это металлический алюминий можно послушать дальше и внутри находится плата

и для того чтобы установить сюда непосредственно аккумулятор 18650 единственный недостаток который я вот нашел если сейчас вот посмотреть поближе видите часть выпирает металлическая часть розетки так называемые под USB здесь USB, и обычный и микро USB для того чтобы подзаряжать данный аккумулятор после разрядки ну а сюда вставляете соответственно у вас будет

Отдачи тому устройству, зарядку Вот данного аккумулятора Конструкция достаточно простая Да, здесь выпирающая часть официальная Чтобы она непосредственно входила вот в эту часть Ну китайцы у нас, как всегда, не японцы Достаточно сложно сюда это все проникнуть То есть придется немножко допилить Чтобы у вас устройство непосредственно входило в это отверстие Которое здесь присутствует Да, кстати, здесь применяется аккумулятор Определенной длины, так называемый, без защиты

если вот, например, у меня есть аккумуляторы, вот здесь вот представлены. То длина их больше 65 миллиметров, вот из-за этой вот защиты, которая здесь присутствует в нижней и верхней части. И если мы сюда пытаемся поставить, то у нас как раз вот миллиметра 3

не хватит чтобы его установить поэтому когда будете приобретать аккумуляторы смотрите да и еще один момент у этих аккумуляторов не должен присутствовать такой вот носик для того чтобы у вас тоже все это поместилось но есть еще один момент туда устанавливаете закручиваете и непосредственно пользуетесь

Сейчас вам продемонстрирую то Есть, вот есть вот другой аккумулятор, который уже допилен. Как видите, здесь у нас все входит благополучно в отверстие, и как результат достаточно просто туда попасть кабелем. Кстати, кабель кабеля в наличии нету. Но благодаря фонарику, который шел в виде подарка, прекрасно все устанавливается. В результате, если вы немножко доработаете эту конструкцию за китайцев, то в этом случае Ну, она вставляется, конечно, но видите, они

перекошенный. То есть достаточно можно ставить особенно вот на USB. Здесь, как результат, он допиленный. И в результате здесь стоит сейчас аккумулятор на 2600 мАч. У нас даже прекрасно помещается вот с этим носиком. Вот у нас 2600 мАч. Он меньше по размеру этого аккумулятора. Вот как раз на защиту. Так вот. Меньше.

И в результате допиленной части не свободно садится, с некоторым усилием, но все же. Этот носик можно расположить здесь. И он прекрасно садится. И давайте сейчас попробуем, как это устройство осуществляет заряд.

Для этого воспользуемся кабелем и воспользуемся фонариком. И вот как видим, то есть идет заряд, устройство заряжается. Здесь, по-моему, 50 мАч в этом фонарике, по-моему. И во время отдачи, я а не знаю, видно, не видно, то USB-A розетка светится синим цветом. А вот так вот заряжается данный устройство. В насчет?

горит и через некоторое время погаснет вот видите погас и давайте еще один момент проведем как заряжается это устройство опять микро и вот здесь вот мигает красным цветом когда она получит полный заряд мигание прекращается и постоянно горит красным цветом о том что данный power bank вас заряжу

Вот что из себя представляет многоразовый пауэрбанк, максимум на 3400 мАч, который я вам сейчас продемонстрировал здесь, который необходим либо для каких-то небольших устройств, которые будут питаться

от этого аккумулятора либо как вариант для зарядки либо поддержания некоторого времени вашего устройства смартфона и тому подобное удобно носить ввиду того что небольшой размер и плюс powerbank становится не одноразовым а становится многоразовым я вам продемонстрирую возможности данных чехлов для многоразового powerbank для установки аккумуляторов 18650

Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. И результаты продемонстрировал вашему. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.